Мне не хватает катаклизм или уйти из жизни. Нарезать вены больно слишком Я болтаюсь по жизни во время шторма По краям палубы, как корабельная пушка оторваны, оторван Под капельницей или кайфом, Жалеющий себя И холодный, как больничный кафель Протест это никогда ты едешь на красный И менять одежду из шкафа не значит меняться Обосать а подворотню Не значит не бояться Весь мир идет на меня И судя по взгляду Это похожа война что более устал, и эту ночь не спал, не спал. Вот не надо ваших председательных советов Я не второй цой, тем более Егор летов Я вечно буду тем, кто не подрос И не запущу руку в кокну своих седых волос кончится Thank <laughs> you.